добрый день с вами я богат и сегодня мы с вами поговорим о заработке и я вам расскажу об одном очень интересном сервисе который называется Wmmail.ru. я вам расскажу только о некоторых его функциях которые приносят мне лично прибыль и дали довольно таки хороший результат каждый из вас говорит что где мне брать клиентов, что мне делать, с чего начать. Я не могу то, я не могу это. Заходите по ссылке под данным видео, зарегистрируйтесь, попадете на этот ресурс WM Дальше нажимаете на кнопочку «Рекламодатель» и переходите «Рассылка писем». Рассылка писем. Значит, здесь э, нажимаете кнопочку ⁇ Создать новую рассылку ⁇ И вот я протестил, сделал рассылочки. Значит, в первой рассылке я раздаю э, свои программки бесплатные по автопостингу. И вторая рассылка ⁇ это рассылка на систему авторекрутинга Global Shark. Получи бесплатно систему авторекрутинга. Начал рассылку 2.05.2018 года и рассылка закончилась 12.05. Обратите внимание, рассылка была осуществлена всем пользователям системы. То есть это самый наилучший вариант, самый наилучший результат. Да, немножко это для кого-то покажется дорого, но для кого-то может быть и нет. Заходим, создать рассылку. Здесь выбираем, здесь заполняем все поля. Заполните их сами, да, свою рассылочку. Я вам покажу, на что обратить внимание. Так, э, вот здесь вот у нас идет э, расценки. так название так дальше спускаемся оптом нажимаем и здесь у нас идет смотрите всем пользователям и сейчас идет акция всего лишь за 30 долларов за 30 долларов получат именно получат и прошли и прочтут Ваши письма 28 тысяч человек. 30 долларов, если это грубо на рубли. 6318 это 1800 рублей. Стоит это делать или не стоит? Давайте посмотрим теперь результат. Переходим в global shark И а аля воля. У меня добавилось а, на сегодняшний день уже порядка 200-200 новых рефералов 200 пользователей данной системы которые дальше переходят по нужным мне ссылкам ну решать стоит это или не стоит вам смотрите я потратил всего лишь 1800 рублей и у меня 200 новых рефералов это замечательный результат мне он нравится поэтому я решил, решил поделиться с вами что еще у меня здесь есть Оплачиваемые задания. Давайте перейдем в оплачиваемые задания. И у меня здесь постоянно крутятся оплачиваемые задания. Почему? И идет результат моего канала YouTube. Значит, здесь я прокручиваю подписчиков. Здесь добавляются у меня реальные подписчики. Значит, сейчас я вам скажу. А стоят они очень, очень дешево и создать новое задание, также да, здесь мы выбираем э, YouTube, здесь мы э, размещаем свое задание, ну сейчас не буду размещать, да, и вот вы видите сколько стоит сколько стоит подписчик на YouTube 0,05 центов, то есть это очень дорого, подписчики все классные и э, кого заинтересует данная система Стучите в Skype или Telegram, я вас научу. Я вам подскажу, что и как нужно делать. Но основной упор я бы хотел сделать, конечно же, на рассылочку по всей базе. Это уникальное предложение. Значит, здесь повторов никак не будет. Если вы будете толкать и двигать все на Global Sharp или на свою другую систему, то здесь, смотрите, здесь идут уникальные э, регистрации. То есть э, в систему Global Shark не может один человек зарегистрироваться два раза, правильно? Поэтому мы друг другу с вами не помеха. И... Э, Любой ваш другой проект, какой хотите проект, вы можете продвинуть довольно-таки просто, легко и удобно. Ну что ж, я думаю, довольно-таки интересное было видео. Сервис MWM MW, ссылочка под данным видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и добавляйте свои комментарии. Всего доброго, с вами я, Богат.